Есть такая группа с названием Тату Там девушки поют, что они сошли с ума Что вовсе им не надо, мол, или туфту Они хотят друг друга, вот это, блин, чума А Мне ничуть не надо, ни женщин, ни мужчин Ни шоколада и ни мармелада Не надо мне помады и крема от морщин Мне нужен Пикачу, мне покемона надо Ой, мама, мама, купи мне покемона Мама, я хочу Пикачу о нём мечтают нынче все дети-хламоны, И некоторые взрослые чуть-чуть. А покемоны — это вам не тузики, пусть кричат, что Пикачу — попса, попса, Это телепузики. Я хочу Пикачу, мама, спасай! Кто-то хочет водки, кто-то хочет бал Бутусов песню написал Хочу, мол, быть с тобой Он много добрых песен по жизни написал И в общем-то приятно, что он не голубой А я хожу, страдаю, хожу и слезы лью Сижу и слезы лью, а лежа вовсе в них тону И крыша моя верная покинула приют И жареный петух все сзади норовит боднуть Ой, мама, мама, купи мне покемона Мама, я хочу Пикачу, он круче, чем три подразделения ОМОНа, он вдвое круче Путина, шучу, шучу. Ай, мама, я хочу Пикачу, мама, я хочу Пикачу, Пикачу, стучат, стучат копыта. Пикачу, давно мы все хотим. все телепузики на голову разбиты, а покемоны Пикачу не победим.